Доброе время суток! Сегодня пойдет речь о том, как после замены передних стоек на автомобиле Ford Sierra колеса у нас приняли положение домиком. То есть из нулевого положения, как должны быть вот на рисунке колеса, да, у нас приняли вот такое положение. Увеличился отрицательный развал колес. 2-3 градуса за минусом. Полазив в интернете, я выяснил, что это не у одного у меня такая причина и причиной этому могут быть либо разбитые кулаки, либо сами же стойки некачественные. Разобрал ходовую, я начал с кулаков. Изначально измерил внутренний диаметр с обоих сторон кулака он составляет 45 миллиметров, что для данного автомобиля Ford Sierra это нормальный диаметр. Также я визуально осмотрел внутренний диаметр на повреждения. Никаких повреждений в пулаках не обнаружил. Начал со стоек. Для этого мне пришлось найти... В свалке металлолома старые стойки, выброшенные два года назад. Вот одна из них стояла моторкрафтовская. Вторая полностью ржавая, неизвестного происхождения, скажем так. Измерил наружный диаметр стойки моторкрафт. В месте крепления он оказался 45,5 мм. И как видно, место крепления идет сплошное, без Всяких сужений. Другая же стойка стояла у меня. Она сужение. Но вместо, в месте крепления диаметр 45 миллиметров, а сужение всего лишь на вся составляет порядка 10 11 миллиметров. Ну и та стойка, которую я поставил, на которую заменил. И думал решил проблемы но приобрел новые В месте крепления стойка изначально также где-то составляла 45 миллиметров но краска вытерлась потерлась практически до металла сейчас я ее измеряю она составляет 445 миллиметра и сужение составляет у нас порядка 20 миллиметров что из этого выходит да? Когда изначально собирали при новых стойках, стойку вставляли новую в кулак, все заходило плотно, но со временем краска стерлась, сейчас стойка влетает без всяких усилий, вот вам продемонстрировать, усилий прилаживать не надо никаких, свободно, сейчас мы ставим стоечку в кулак не нужно ни забивать ничего вот также ее вытащим делая все одно рукой что у нас выходит вот так как видно внутри кулака вот, синей краски оставленные стойки и по следам ржавчины стойку зажимала не полностью зажимала только Половину, ну, процентов 60, стойку кулак обжимал. Остальную уже половину не, не удавалось обжимать за счет вот этого вот сужения, которое составляет порядка 20 миллиметров. И в итоге, что у нас выходит? После того, как мы поставили, закрепили, вроде бы ничего не болтается, но проехали 5-10 километров, и у нас колеса становятся домиками, принимают вот такое вот положение вот в принципе и вся проблема которая была некачественные стойки хотя стойки уверяли мейловские что они качественные хорошие но не для данного автомобиля надеюсь мое видео будет полезно для многих у кого или кто столкнулся с такой вот проблемой. Обращайте внимание при покупке стоек, на их работоспособность, на, на все нюансы. Стойки не дешевое удовольствие.